Добрый день, уважаемые друзья и подписчики. После небольшого перерыва я написал новую песню, которая называется Уволенные жизнью. Кто-то умеет, кто-то не в силах идти, кто-то в раздумьях, кто-то на пол пути, кто-то страдает. Кто-то орёт, во сне жить не умею, Сказал я себе, но я от жизни Так и не взял, ключи душа черствеет, Хоть ты вовсю, ори мысли дурные, Мне не дают пока сделать что должен, Наверняка, но кто-то доволен, А кто-то старается быть, я жизнью волен, и здесь мне незачем быть, я жить не умею. Я повторюсь сейчас, и что же мне делать в последний раз? Но я от жизни так и не взял ключи душа черствеет. Хоть ты вовсю, всю мысли дурные. Мне не дают пока сделать, что должен, наверное. Все трогнуло, все затряслось, Вокруг мой шанс упущен, Чтобы порвать тот круг, и нету мочи. И я сорвался вниз, и все свершилось в этот мир. Но я от жизни все же забыл, Ключи душа застыла, Хоть ты вовсю, ари мысли дурные, мне так и не дали пока, но я все сделал. Наверняка, наверняка. Благодарю за внимание. Всего вам доброго, до свидания.